здравствуйте друзья с вами надежда соколова меня давно просили записать видео с упражнениями на фитболе на фитболе можно качать пресс делать растяжку для спины и всего тела что мы сегодня и сделаем выпрямляем ноги в коленях Фитбол между стопами, тянемся вверх, вдох, вниз выдох. Теперь мы достанем ягодицы, почувствуем, проверим, чтобы мы сидели на седалищных буграх. Подтянем пупок к позвоночнику, округлим поясницу, потянемся спиной назад, руками придерживаемся за фитбол. Просто зафиксируйте свои руки на фитболе и расслабляйте в этот момент шею. Еще один раз так же. Поясница тянется к полу, живот в себя. Теперь откатим мяч, продолжая подтягивать пупок к позвоночнику. Вот как будто через что-то наклоняемся вперед. Чувствуете вытяжение по задней поверхности бедер и по позвоночнику. Возвращаемся. И еще раз также подобрали живот, движение начинает поясница мы как будто хотим потянуться назад, а дальше уходим вперед. Не смещайте плечи, голова мягко тянется вперед. Возвращаемся, выпрямляемся. Еще разочек. Возвращаемся. Каждый раз углубляем слегка растяжку и не забываем держать центр, то есть подтягивать пупок к позвоночнику. Нас как будто за талию слегка тянут назад. Поднимаемся вверх от копчика. Теперь мы сгибаем слегка ноги в коленях, удерживаем мяч коленями и опускаемся на спину. Теперь мы ставим стопы на мяч и походим по мячу. Вверх, вниз, можно в стороны. Прям стопой потопайте слегка по мячу. Теперь откатили мяч. Вернули. Руки вдоль тела. Откатываем мяч. Возвращаемся. Еще раз так же. Колени на уровне таза. Ноги приблизительно в коленях, приблизительно в прямой угол. Откатываем мяч. Возвращаем. Добавляем движение рук. Руки уходят за голову одним движением от плечевых суставов. Локти мягкие. И по возможности касаемся ладонями пола. Дотягивайте правую левую ладонь одновременно в пол а ноги откатывают мяч. Контролируйте мышцы центра и не прижимайте поясницу к полу. Движение простое и легкое. Сейчас добавим движение ноги вверх. Одной ногой откатываем мяч, другую ногу выпрямляем вверх. Руки уводим за голову. Можно закрыть глаза, и тогда упражнение еще будет развивать координацию движений. Продолжаем также. Движение медленное и спокойное. Постарайтесь почувствовать, что поясница у вас не двигается, она сохраняет одно и то же положение. Ноги медленно, спокойно тянутся, одна тянется вверх, другой, другой откатываем мяч, тянем заднюю поверхность бедра. И продолжаем работать руками. Прорабатываем плечевые суставы. Шея не должна напрягаться. Контролируйте вашу шею. Шея сзади должна слегка тянуться. Возвращаем мяч под ягодицы. Кладем ноги сверху на мяч. Голени на мяче. Кистим под затылок или руки в стороны и снова разворачиваем таз. Проверяйте, ноги расслаблены, ноги у нас не напряжены. Почувствуйте, что вы выполняете разворот таза. Именно таз разворачивает мячик и ваши ноги, которые лежат на мече. Разворот на выдохе, возвращаемся вдох. Я уверена, что у вас все хорошо получается. На самом деле очень хорошее упражнение, так мягко-мягко прорабатывает косые мышцы, не увеличивая в объеме талию, а наоборот растягивая и делая линию талии более плавными. Опускаем ноги вокруг мяча и снова возвращаемся к внутренней поверхности бедер. Начинаем сжимать коленями мяч. Держите мышцы центра, не прижимайте поясницу в пол. Постарайтесь почувствовать, что у вас зона бикини, мышцы тазового дна, сейчас напряжены, как будто застегнули плотные брюки. И держите низ живота. Выдох сжали, вдох отпустили. Акцент вовнутрь. Постарайтесь не раскрывать колени очень широко, когда вы отпускаете мяч. И наоборот, включайте мышцы внутренней поверхности бедра. Акцент идет вовнутрь, до исходного положения. Внутрь, исходное положение. Получайте удовольствие от упражнения. И не торопитесь. Теперь мы берем мяч, отдаем его рукам, стопы собираем, колени раскрываем. Мяч на уровне груди и начинаем мяч переводить за голову. Вот здесь у нас ноги тянутся, внутренняя поверхность бедра тянется, живот подобрает, поясница сохраняет одно и то же положение, это важно. И мяч очень медленно от лобковой кости уводим вверх на уровень груди и дальше за голову. Здесь у нас с вами работают мышцы плечевого пояса, мышцы рук, ноги тянутся и работает пресс. Вы должны чувствовать, что когда вы медленно уводите руки за голову, ваш пресс от лобковой кости до солнечного сплетения напрягается, как резиновая лента. Вот Почувствуйте вот это ощущение. Если оно присутствует, значит выполняете упражнение правильно. Собираем обе стопы, уводим ноги вверх, правая, левая, ноги скрестили. Выполняем встречное движение. Мечом тянемся к ногам, ногами тянемся к мечу. Встречаются они где-нибудь на уровне груди. Выполняем такой облегченный, простой вариант этого упражнения. И стараемся не делать замаха коленями. Стараемся поднимать таз с помощью пресса. Вверх поднимаемся настолько, насколько получается. Можно чуть выше, можно так же, как я, можно еще меньше. Да? Просто раскачать ноги. Главное, контролируйте пресс и контролируйте поясницу. Когда возвращаете ноги в исходное положение, то вы должны чувствовать, что в этом положении поясница не выгибается. Поменяйте скрест на другая нога и продолжаем так же. И чувствуете, как у вас работают мышцы пресса, мышцы рук, мышцы плечевого пояса. И не допускайте напряжения в пояснице. Последний раз также возвращаем ноги на мяч. Кладем голени на мяч, уводим кисти под затылок и снова раскачиваем таз. Проработаем снова косые мышцы. Здесь будет чувствоваться и вытяжение, ноги расслаблены, слегка напряжен пресс. Включились в работу бока. Потому что, как вы помните, косые мышцы они отвечают за разворот корпуса. В данном случае за разворот таза. Выдох на развороте, в центре вдох. Продолжаем. И работайте в удобном для себя темпе. Только не ускоряйтесь, постарайтесь в этом упражнении, чтобы переката не было за счет инерции. Мяч не должен кататься по инерции. последний раз также и дальше мы с вами будем выполнять упражнение плечевой мост стопы параллельно колени параллельно мы с вами подкручиваем таз опускаем поясницу в пол приподнимаем копчик и возвращаемся обратно у нас должна получаться волна амплитуда будет небольшой мы должны чувствовать что поднимаемся не за счет ягодиц а за счет пресса слегка приподнимаем поясницу Опускаемся, мы постепенно будем увеличивать амплитуду, уменьшать амплитуду, будем растягивать поясничный отдел и чувствуйте, что вы поднимаетесь за счет мышц пресса, подбирайте живот, почувствуйте, как у вас подтянулся живот. постарайтесь чтобы плечи шеи оставались расслаблены вниз у нас получается волна и поясница опускается раньше чем ягодицы и снова маленькая амплитуда слегка приподнимем только копчик теперь поясницу возвращаемся и еще разочек Последний раз также опускаем ноги вокруг мяча, растягиваем себя и из положения лежа переходим в положение сидя. Тянемся вперед, растягиваем спину, поднимаемся вверх. И на сегодня это все. Если это видео было вам полезно, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями. Напишите, как у вас получается выполнять упражнения. Какие упражнения доставляют вам больше радости и удовольствия. И, конечно же, задавайте ваши вопросы в комментариях к видео. Я Надежда Соколова. Всегда рада вам помочь и всегда рада на них ответить. До встречи!